Добрый день! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Запишу еще одно видео. Его уже все рассказали. Об этом кудахкали все за каждому углу. Вот. Ну вот сейчас я расскажу. Знаете, моя очередь пришла. Расскажу вам о следующем. Был один день такой, один день реально, когда первое... Укрзалезныца, Укрзалезныца, вот, украинские железные дороги, да, государственное предприятие на своей странице в Facebook написали, что ну, при прохождении пограничного контроля, да, вот они там едут в поезд и в определенном месте проходят пограничный контроль. И все же показывают документы, а это эвакуационный поезд, чтобы вы понимали. Ну, допустим, люди едут с Харькова там, или где-то с Мариуполя, убежали, там не было времени искать тут закордонный паспорт или еще что-то. Ну, в общем, была беда с, с документами. Не было у людей документов. А именно э, паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Будем его тут. В этом видео и дали называть за, заграничный паспорт. Вот. Хотя в той же Дие тоже пишут Заграничный паспорт. Заграничный паспорт это неправильное его название. Он называется паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Вот. И что? И говорили, что у людей, которых нет этого паспорта, с сегодняшнего дня прекращают выпускать а выпускали они даже и на основании паспорта гражданина Украины. Вот. Ну, в связи с военным положением. Кстати, об этом, вот, о том, что можно выпускать граждан Украины из Украины только лишь на основании внутреннего паспорта гражданина Украины, да, ну, внутренний паспорт, тоже это неправильно, а просто паспорт гражданина Украины. Не для выезда за границу, а просто паспорт. Такой информации нигде не было официально. То есть это все было слухи, СМИ, кто-то прокомментировал. Вышел какой-то чиновник, государственный муж на своем Фейсбуке или там э, по центральным телеканалам и объявил, что можно ехать так. Ну вот люди ездили и спасибо, конечно, э, что оно так было. А надо было всего лишь там одну строчку написать, допустим, что в период военного положения... Допускаются исключения в виде там, и предусмотреть случаи, какие документы да, могут быть. Но мы не об этом. Бывало такое, что вот, ну, и сейчас, на данный момент, людей волнует вопрос: а что быть, как делать, вот, Чтобы ситуация не повторилась. Потому что я же вам еще раз говорю: они вроде как урегулировали этот момент. То есть это продержалось один день: шум, паника, а они выпустят. Без загранпаспорта не выпускают, что делать, кто виноват, кого наказать, вот, ну и естественно, ну я, я юрист, думаю, а в чем в принципе суть, в чем паника, так все время ж, ну вот давайте разберемся, по закону, как выезжают люди, да, открываем закон Украины о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины. Смотрим. Вот как раз вот это он регулирует все э, правоотношения да, гражданина и госпогранслужбы, которая проверяет, смотрит документы. Статья 2. Документы, которые дают право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину. Читаем. Документами, которые дают право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину являются. И там перечень. Первым сразу в списке идет паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Смотрите вот смотрю ищу: а где тут, где тут э, паспорт гражданина Украины просто без, для выезда нету. По закону можно выехать, только имея паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Открываем правила. Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Тоже пункт 2 пишут, что пересечение гражданами Украины далее гражданами государственной границы осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу. И в пунктах контроля далее пункты пропуска, если другое не предусмотрено законом. И одним, за одним из таких документов, которые дают право на выезд из, Укра... из Украины и въезд в Украину. Опять написано, что паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Все, понимаете? Тут пишут, что в випадках, визначенных законодавством для переданного державного кордона, грамадяне кроме паспортных документов, должны иметь также подтверждающие документы. Вот... Какие именно не указано, но под эту вот формулировку подтянули вот эти вот все военные билеты, э -э, инвалидность и так далее и тому подобное. В законе, да, об этом, вот этом предыдущем, который вот я читал вам, зачитывал, в этом, ничего такого нет. Вот, поэтому для того, чтобы выехать сейчас, достаточно просто показать паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Не надо там по закону тащить какие-то свидетельства о браке, свидетельства э, там, детей. Ну, в общем, это только если с ребенком вы едете. Э, и подтвердить, что ребенок ваш, а не вывозите чужого. Тогда да, надо. Вот. Но ну, видео не об этом, а видео о том, что если у вас есть этот паспорт гражданина Украины для выезда за границу, и вдруг он закончил свое действие, да, срок, на который он выдал, выдавали его, на 10 лет он выдается, если не ошибаюсь, если срок закончился, то вы можете обратиться, там посмотрите срок действия в своем паспорте, то вы можете обратиться, если вы находитесь на территории Украины в любое территориальное отделение государственной миграционной службы, и вам там поставят в день обращения, согласно вот, этой, вот этого постановления, 20, от 28 февраля, номер 170, именно в день обращения безоплатно поставят вам отметку о том, что срок действия там продлен. Он может продлеваться до 5 лет. Вот. Поэтому вы когда будете писать заявление, пишите на какой срок вам продлить. Так продлевайте сразу его на 5 лет могут туда внести информацию о ваших детях. вот, Тоже по заявлению. Другие нюансы. Ну, если вы находитесь за территорией Украины, этого можете в консульство Украины обратиться. То же самое. Там могут это сделать. Если вы вдруг потеряли паспорт для паспорт гражданина Украины для выезда за границу, то вы можете обратиться опять же в то же консульство, и вам выдадут удостоверение личности для возвращения в Украину. Все. То есть вообще не проблема, если вдруг потеряли. Что еще? Тут еще вот согласно вот этого постановления указано, что Пересечение государственной границы может осуществляться гражданами Украины в пункты пропуска через государственную границу и в пунктах контроля, ну пункты контроля, это как раз вот эти, железная дорога, да. На основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу срок которого продлен, то есть видите, они указали это, что срок паспорта, который продлен, является документом, который дает это право на пересечение границы. Но нигде вы не найдете что написано, что гражданин Украины может выезжать, просто предъявив паспорт. Ну, так называемый внутренний, да, у кого там id карточка у кого он синенький книжечка. Нету этого в законе, в постановлениях, нигде. Это просто вот так, устно было сказано. Естественно, все возмутились. Так, а я вот выступаю просто за то, чтобы это было предусмотрено прямо законом вы же возьмите не постанова и вот это э, сделайте, да? А вы же напишите это все в закон. Есть два закона. О, вое, о режиме военного положения туда напишите. Он такой маленький, этот закон. Но он должен быть реально огромным. Сейчас туда должны носиться изменения. А не выдаваться вот эти постановления разовые. Вот. И менять, как хотелось бы им, незаконно. Каждый раз. Вот. То есть должны вносить в закон. Вносите сюда, вот сюда, вот в эту статью документы 2. Назовите статья 2.1. И предусмотрите случай на режим военного положения. Все. Вот. Тут, кстати, вот есть статья 6. Кто хочет, интересно, кому почитайте. Тут написано «Основание для временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины». И вы там не найдете никаких мобилизаций, призывов и так далее и тому подобное. А я вам больше скажу. Есть вот статья вот, 11. -я. «Выезд из Украины военнослужащих». Военнослужащие могут выезжать из Украины на общих основаниях. Вот. Только вот выезд граждан Украины, которые имеют доступ к государственной тайне. Там у них ограничения. Все. Вот такие дела. Вот. Кому полезно было это видео, да? как всегда, ставим лайк. Вот. Почему? Потому что э, я смотрю, что снимаю я видео, а кому я снимаю, не понятно. Если лайк стоит, то я вижу, что, допустим, ага, видео посмотрела, там, 100 человек поставили лайк. Поставить лайк не тяжело. Мне э, просто для статистики. Вот. Не хотите ставить лайк, поставьте там э, комментарий. Чтоб я понимал, что видео э, ну, по теме, объяснения мои доходят до, до публики. Давайте обратную связь. Это польза. Но ну, я что тут сижу, рас, ну, стараюсь для чего. Для вас, если вам нужна платная консультация, конкретная, персональная, профессиональная, в каком-то вопросе, в том, которым я разбираюсь, пишите, контакты мои указаны. Вот. Я открыт. Отвечаю я довольно-таки быстро. На комментарии я отвечаю в течение суток, это бесплатно. Вот. Любой вопрос, если я не понимаю, я предварительно разберусь в нем и дам ответ. Вот. Ну, если это частные консультации, там, конечно, они развернуты со ссылками на законодательство, с уточнениями, с изучением документов и так далее и тому подобное. Поэтому, все, что вы мне сообщите в личной переписке или по телефону, это является адвокатской тайной. Не бойтесь обращаться, будьте правоосознанными, да? знаете свои права, умейте их отстаивать, не стесняйтесь этого. Вот. Не стесняйтесь, вот даю я вам ссылки на эти законы. Но открывайте их тоже, читайте. Для чего же я это даю? Ну, в принципе, несложно их найти и самому прочитать, но э, это может вас коснуться, понимаете? Сейчас такая обстановка. Поэтому проще самому почитать и понимать, и сказать потом где-то на границе, да, ребята, а вот же есть закон. А почему вы согласно этого закона не выпускаете? Вот, а какие-то постановления применяете. Вот. Постановление Кабинета Министров не может устанавливать права и обязанности граждан. Вот. Это только может актом Верховной Рады Украины. Ну, уже все должны знать это. Это в школе изучают. Правознавство есть такой предмет. Вот все люди должны, кто в школу, среднее образование есть, Должен знать, как работает законодательство, иерархия, да, что постановление Кабинета Министров, ведомственные наказы вот тут внизу, тут закон, вот, а тут Конституция. И наравне с этим всем международные договора, вот, такие вот дела, конвенции и так далее. Спасибо, до свидания.